Здравствуйте, меня зовут Наталья Короткова, я практикующий психолог, гешталь-терапевт. Одним из видов психологического насилия является манипуляция. Часто мы не воспринимаем это как насилие, потому что оно бывает незаметно для нашего сознания. В широком смысле слова под насилием подразумевается всякое принижение человека. Психологическое насилие — это действие, разрушающее или уничтожающее чувства, качество личности, а также самоуважение и самооценку другого человека. Цель любого насилия ⁇ подавить волю и личность жертвы. Сегодня мы поговорим с вами о Брэд Крамбинге. Представьте ситуацию, вы познакомились с кем-то симпатичным, возможно сходили на свидание, где понравились друг другу еще больше, и теперь, конечно, ждете, что ваши отношения начнут стремительно развиваться. Проходит день, второй, третий. Ваша новая пассия выходит в соцсети и мессенджеры, отправляет игривые сообщения вам и вообще всячески намекает, что между вами что-то есть. Но дальше намеков и флирта дело не идет. Более того, человек может даже исчезнуть на несколько дней, а потом, как ни в чем не бывало, засыпать вас сообщениями. Если так происходит, возможно, вашими чувствами играют и делают это сознательно. Эта манипуляция называется бредкрумбинг. В буквальном переводе означает подкормка хлебными крошками. В русском языке существуют синонимы такому явлению, такие как держать в качестве запасного аэродрома, вводить в заблуждение, играть чужими чувствами. В чем ее суть? Человек заигрывает, не обещая ничего конкретного, не обрывает полностью контакт. Но и от разговоров о встрече аккуратно уклоняется. Человек держит вас на крючке, заставляет думать, что между вами что-то наклевывается, развивается, но на самом деле у него таких, как вы, целая коллекция. Он то пропадает, то снова появляется, использует вас в своих целях, оставляя ваши эмоциональные нужды неудовлетворенными. То есть человек довольно активно ведет себя в соцсетях и словно крошки раскидывает тут и там намеки на то, что вы ему симпатичны. Ставит лайки вашим фото, заигрывает в мессенджерах, пишет многозначительные комментарии с кучей сердечек, поцелуев и цветочков. А вы радостно идете по этому следу из крошек, но упираетесь в пустоту. Отношения никак не развиваются. Зачем люди делают это с вами? Вот несколько вариантов. Вы не очень симпатичны человеку, и поэтому он держит вас про запас. Вы просто не очень-то ему нравитесь. Не хотят серьезных отношений. Манипулятор хочет, чтобы у него всегда было несколько вариантов, с которыми можно провести время, и не хочет выбирать ни один из них для серьезных отношений. Абьюзивное поведение как способ жизни. На начальных этапах отношений абьюзеры любят играть в горячо-холодно. То ласковые и внимательны, то вдруг холодны и отстранены. То появляются, то пропадают. Они делают это, чтобы вызвать у вас эмоциональную зависимость. Человек уже состоит в отношениях, а с вами просто убивает скуку или добирает эмоции, недополученные от постоянного партнера Манипулятор ищет способы получить внимание и потешить свое самолюбие, а отношения ему на самом деле не очень-то и нужны. Как понять, что вас вводят в заблуждение? Первое. Вас катают на эмоциональных качелях. Вчера вы весь вечер обменивались многозначительными игривыми сообщениями, а сегодня человек отвечает на ваши реплики односложно, с большой задержкой или не отвечает вовсе и на несколько дней полностью пропадают из поля зрения, заставляя вас изрядно поволноваться, а после возвращения снова начинают рассыпать перед вами лайки, заигрывающие комментарии и виртуальные улыбочки. В результате вы чувствуете себя очень глупо, Сначала вас переполняет предвкушение новой встречи, возможно, легкая влюбленность и возбуждение, а потом, когда манипулятор перестает отвечать вам или бросается короткими холодными репликами, вы падаете в пучину сомнений и разочарования. Второе. В вашем общении нет глубины и конкретики. Если человек так активно флиртует, значит он точно влюблен, думаем мы, и не замечаем, что это просто флирт ради флирта. Например, собеседник говорит вам, что мечтает вас увидеть, но встречу не назначает. А еще такое общение чаще всего бывает довольно поверхностным. Тот, кто намеренно играет вашими чувствами, не пытается узнать вас получше. он почти не спрашивает о ваших интересах, предпочитая непринужденный обмен шутками, комплиментами и намеками. «Привет, как дела? Что делаешь?» В основном беседу ведешь и наполняешь чем-то интересным и вообще эмоциями «ты». А он отвечает односложно, позволяя тебе руководить. Третье. Вас держит на крючке. Например, игнорируют в мессенджере, но ставят лайк под вашими фотами в соцсети и смотрят ваши сторис. То есть не пропадая с концами, а постоянно присутствуют где-то в инфополе, заставляя вас поверить, что вы действительно интересны. Из-за этого вам куда сложнее признать, что отношения не ведут никуда, и избавиться от такого манипулятора. Четвертое, Вас будто используют как скорую помощь. Человек набирает ваш номер, когда хочет с кем-то развлечься, повеселиться, выпить или пожаловаться. И больше в вашем общении ничего нет, ни заинтересованности вами, ни глубокой эмоциональной связи. То есть по сути он вас использует, а вы поддаетесь на это. Ваша самооценка страдает из-за такого нестабильного поведения человека, который вам нравится. Вы начинаете искать причины в себе. Может, это я что-то сделала не так, раз он пропал. Я недостаточно привлекательна? Я его обидела? Таких симптомов не должно быть в здоровых отношениях. Это означает, что вами манипулируют, постоянно держа в подвешенном состоянии и расшатывая вашу самооценку. Что делать, если с вами играют? бредфранинг обычно появляется там, где отношения еще толком не начались. Поэтому формально никакой трагедии в этом нет, но ситуация все равно довольно неприятная. Эмоциональный коктейль из надежды, влюбленности и разочарования и чувство того, что вами пренебрегают может изрядно действовать на нервы и подрывать самооценку. Если вашими чувствами играют, у вас есть два варианта. Первый: Для смелых вам нужно сказать человеку, что он вам симпатичен. И прямо спросите его, что он чувствует и хочет ли продолжать отношения. Все-таки есть небольшой шанс, что он просто стесняется и ждет, что вы его подтолкнете. Но если вы не получите никакого внятного ответа, собеседник снова исчезнет, начнет юлить и отшучиваться значит эти отношения не стоят вашего времени и ваших переживаний. Второй вариант. Просто прекратить общение без всяких разговоров, а лучше еще и заблокировать манипулятора в соцсетях и мессенджерах, чтобы не смущал и не отвлекал вас своими улыбочками, сообщениями и комментариями. И вы не были его эмоциональным ресурсом, а еще не тратили время своей жизни и дали возможность другому человеку, истинно интересующемуся вами, иметь возможность быть с вами. На сегодня это все. С вами была Наталья Короткова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь своими историями в комментариях. До новых встреч!